Отец, прости меня за то, что я натворил, где бы ты ни был. Продолжить с него историю. этого места? Oh, my God. И снова я становлюсь причиной страданий людей. И я забрал Кайлину с острова времени и изменил ход истории. И если у меня не было песка времени, значит я не путешествовал назад и не убивал визиря. И вот он жив. И им движется тоже безумное желание. Я обещал, что с ней будет все хорошо. Бурец. Я все дальше углубляюсь во дворец. И я все дальше от врага. «Я рука! Что случилось? Что со мной сделал лизи Я не...» а -а -а -а! Круг замкнулся. Принц воскресил своего величайшего врага. А что еще хуже, он случайно предал меня в его руки и на Вавилон обрушился кошмар. И как будто бы этого было недостаточно, принца самого чуть не поглотили пески. Он избежал гибели, но больше не был таким, как раньше. Проснись, принц. Проснись. Проснись. закрыт, так что тебе придется найти новый выход из этих стоков. Не мешкай. Живелись. Что? Кто здесь? Не равновесие. Что, я превратился в песчаного монстра? называй как хочешь Но помнишь, что случилась способность расправляться с аромями. Так используй ее. И что мне это дает? Я слабею даже, когда сражаюсь. Так убивай. Отнимай их жизни ты подпитываешь свою. Худок. Заманивай их на свет. Убивай, пока они слепы. Надеюсь, это не навсегда? Навсегда, если ты хочешь. Нет. Захочу. Почему это произошло со мной? Тебя коснулся песок времени, как ты должно быть заметил. Может быть, причина в кинжане. Может быть, в том, что ты долгое время провел с песками. Или с императрицей. В любом случае, ты можешь этому противостоять. Почти. Почти? Ты превратился в нечто весьма нет. Так что, думаю, это подходящее слово. Думай об этом как об уникальном даме, ты, ты стал быстрее, сильнее. Уродливее. Ладно. -а -а. Что ж, это объясняет мое превращение. Но кто ты? Неужели ты что не понял? Я твои скрытые возможности, тайные мечты. Я часть тебя. Ты... ты во мне? Снимать это проклятие? Но почему ты мне не сказал? Сказать или испортить все вещи? Может с него истожить. Коварное и загадочное. Что-то темное. Семь лет, проведенных в бегах, закалили принца и ожесточили его. Это подпитывало его второе я, давало ему силу. И принца охватило желание подчиниться ему. Ведь это было лучом во тьме, тем, что вело и утешало человека, потерявшего все, что у него было. Но что нужно было темной стороне принца, почему она помогала ему? На этот вопрос могло ответить только вы. Прислушайся. Мне... Внизу что-то происходит. Это... Это визирь. Он был полностью изменен. Интересно. Он воспользовался силой песков, чтобы изменить свою армию. Эти артефакты позволят ему с легкостью перемещать солдат по городу. Кажется, он держит все под контролем. Да, выглядит все довольно печально. Я не позволю Визирю захватить Вавилон. Это мой город и мой трон. Он использовал этот луч как ворота. И я пойду за ним. Что, что происходит? Ну что, все прошло точно по плану. Теперь ты ты поймешь, что вход в портал, сделанный из песка, приводит только к неприятностям. Что ж, будем придерживаться традиционных способов перемещения. Надеюсь, тебе это удастся. Пишу вас, умоляю, отпустите! Замечательно. Там что, тех, что есть, не хватало. Эта колесница отвезет нас домой. справишься с этой штукой